Привет, самые клевые и красивые девки на планете земля не то что я ну а вообще в этом видео с вами как всегда вот эта дурочка маша и наконец-то спустя сколько лет ладно и года не прошло но все равно я прокачала это, Господи, я постоянно закупала, не заходила в игру. И наконец-то, Господи, настал этот момент истины. Я не верю, не верю, нет. Вы, наверное, спросите, почему я не заходила в игру. Хотя нет, вы не будете спрашивать, потому что вы и так все понимаете, что ну, когда мозги отсутствуют, да, типа, ну, ты нет, нет причин объяснений, там, действия человека, все такое. Короче, давайте выполним а, первое задание. Ой, фу, Какой первый? Короче, у нас осталось а, 600 опыта, поэтому давайте мы возьмем миссию. Ну, разницы почти нет. Давайте сюда. Сейчас я очень сильно обрадуюсь или нет. Хотя что-то эмоций ноль. Открыта новая награда. Да не награда, мы наконец закончили, господи. И больше не надо будет мучиться. Давайте звук включим. Клево, что мы было. Не звук, а эту музыку. Главное, чтобы не слишком громко, чтобы оно мне видео мне не мешало. Ну, давайте так. Получить. Подождите, меня на том языке зашла в окно. А, ну я могу перейти. Ну, не знаю. Давайте на русском его назовем. Ну, конечно. Это обязательно. Это ритуал. И я такая просто смотрю вниз. У -у -у. И такая, резко иду. Круто. Нет слов. Тут какая задница. Лучшие комментарии от э, идиотки. А смотрите, это люди с мозгами. Что я в этом видео вообще несу? Что. Оно... Посмотрите, просто как она стоит Она хочет кулаком кому-то дать. А она такая, ну давай, давай, как-то мочи. Ладно. <свес> Спасибо всем, что прошли. Сегодня важнейший день для нас. Не давно ждали и Труиды, и Духовные наездницы, но больше всех. Мария. А -а -а, ладно. Ура, это наша Мария. Да, я популярная. ой, я дура. <свес> тихо. Вот именно тихо. Типа, а что ты несешь вообще? Ничего не могу поделать, у меня глаза на мокром месте. Видите, даже ему меня жалко. Понятно. Мария долго и усердно училась под моим руководством искусству духовной езды. Сначала мы не очень хорошо друг друга знали, но теперь я приобрела прекрасного друга и человека, который меня вдохновляет. Спасибо тебе за то, что так стараешься защищать Юрвик от опасностей. На моих глазах Мария и Леди Файтер, ака феминистка, и я это только что придумала, усилили свою связь и она стала мощной поистине волшебной вместе вы не поверите у меня только что игра свернулась, и свернулась. вернулась думала, то что она вылетела что там поистине волшебной вместе им удалось овладеть искусством духовной езды мария и феминистка ваши аплодисменты <клодисменты> да да молодец вот это жестко. Теперь после месяцев усердного обучения духовной езде, Мэрия доказала свое глубокое понимание дела друидов Юрвика. Вот это был подкат, конечно, жесткий. В знак нашей благодарности и в честь магии Дара мы хотим дать ей возможность установить связь еще с одним спутником, который особенно близок к нам друидам. Рунным беглом. Да. да вот эта текстура вообще крутая о да о, да да танцуй давай веселись о, как круто Ой, это типа круто такой закрыл глаза такой о да господи а чему он радуется он сейчас попадет в ад просто Ват, где про него забудут. Ладно. Рунный. Все. Бегун. М. Рун а ранер run вроде бы есть. Блин. Да, Рунный. серфер серфер не знаю что это почему мы видим полы разработчики господи скоро 22 уровень дорогие друзья поедем домой в дом родной а может и чужой кто знает вдруг и своровал чей-то аккаунт Так, где? Вот, рунный серфер, серфер. Да вообще не, не знаю, что это такое. Что-то счастье ноль, как бы, фиолетово. Эх, печально. Вот такое к тебе уважение, чувак. Вот такое. У меня, конечно, прости, но я, окей, okay. но я не вдохновлена вообще. Прически, как я знаю, ну, анимация шведа, поэтому что им показывать. Прически их нету. Давайте рассмотрим. Что такого прикольного? Кстати, у него зеленые глаза, зеленый, зеленый. Нет, я вдохновлена. Зе... Зеленый цвет. Зеленый. Я вдохнула. Люди? Это все, это, по... это победа. Это сейчас просто лучше. Люди, я... Я обожаю эту лошадь. Что? Ты... Прости, что я тебе говорила пару секунд, минут назад. Господи! Господи! Ну ладно, ребят.